Здравствуйте, с вами Надежда Бердова. Сегодня мы поговорим о том, как удалить аккаунт в Skype, который вам больше не нужен. Многие пользователи программы Skype создают несколько учетных записей, а затем пользуются только одной из них. И нередко возникает вопрос, как же удалить аккаунт в скайпе, который больше не нужен. Сразу хочу сказать, что полностью удалить аккаунт не получится. Но можно сделать так, чтобы ваши знакомые больше не смогли найти в поиске скайпа ту учетку, которой вы не хотите пользоваться. Для этого зайдите в Skype под логином, который вы хотели удалить. Дальше нажимаем левой кнопкой «Моя учетная запись» и «Счет». Открывается аккаунт Microsoft. Заходим в раздел «Настройки счета», чтобы проверить логин скайпа. Если это тот именно скайп, который вы хотите удалить, значит, мы на верном пути. Далее возвращаемся в учетную запись стрелочкой вверху слева и заходим в «Редактировать личные данные». Дальше, справа вверху, Кликнуть по пункту «Изменить профиль» один раз левой кнопкой. На открывшейся страничке мы видим личные сведения. Здесь вы можете стереть имя, фамилию и прочие данные о себе, поставив в этих полях любые случайные символы. После этого кликните на кнопку «Сохранить». Идем дальше. В контактных данных можно изменить e-mail на несуществующий и после этого также кликнуть по кнопке ⁇ Сохранить ⁇ Спускаемся ниже. В настройках профиля нужно снять все галочки и после этого кликнуть по кнопке ⁇ Сохранить ⁇ Таким образом, вы не сможете удалиться из скайпа полностью но сделайте все возможное, чтобы никто не нашел ваш аккаунт по имени, фамилии или другим данным. Внимание! Чем дольше вы не заходите в старую учетную запись, тем больше шансов, что она не будет отображаться в поиске Skype у других пользователей. Для того, чтобы сделать вход в Skype максимально удобным со своего компьютера, чтобы у вас при входе в скайп не отображались сразу несколько учетных записей и удалились те, которых вы работать больше не хотите. Нужно удалить просто папку со старым профилем на жестком диске вашего ПК. Но об этом в следующем видео.